Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlayGames, с вами я, София, мы продолжаем нашего The Messenger, нашего Гонца. Получим достижение ⁇ Сладкий 16 ⁇ Сладкий 16? Так, у меня все... Да, все видно, все, жизни видно, все видно, все, что нужно есть. Звук вроде тоже нормально, все замечательно, погнали. Я не играла уже черная сколько в него, поэтому я могла что-то уже забыть, что-то где-то как-то что-то. Вот, вот, вот, вот, вот. Ну, вроде бы да должны справиться. Так, сейчас. А, можно было и так. А, думаю. Так, сейчас будем потихонечку вспоминать. Опачка, там что-то есть. Там что-то есть, если я так. Ага, Ну, почти. А, можно было. Ах ты ж, блин, можно было пустить эту херню и прицепиться к стене. Музыка какая! Другая музыка! Да -да -да -да -да -да -да -да. Ну давайте! Что случилось? Мне попался какой-то разрыв. Или что-то в этом роде. И теперь все выглядит совсем по-другому. Эй! Так, вот это просто потрясающая шапка! Нет! Правда! Класс! Есть соображение, что могло со мной приключиться. Прости, я еще никак не могу... А, не отойду от вида твоей шапки. Тебе что-нибудь нужно? Так. Текущая локация. Добро пожаловать в облачные руины! Обломки цивилизации гигантов, которые когда-то жили в небесах. Место красивое, но постройки кажутся шаткими. Да, не лучшее место для тех, кто боится высоты. Насколько я высоко? То есть, э на мой взгляд? Что? А с, геогр... с географической точки зрения. Ну, ты вошел в башню времени на вершине горы, а затем вышел в самой высокой точке ее ее точки. точки Там быть сейчас довольно высоко. Наслаждайся видами. Новый образ. А почему все кажется таким другим? Я всегда думал, как ты перенесешься, перенесешь последствия путешествия во времени. Похоже, неведение и правду благо. Что, прости. А помнишь, тот момент в башне времени? Да. Тебя перешло в будущее. Мило. Да, именно так. Мило. И а, что рассказать? Ой, блядь. сейчас начнется. Усаживаемся поудобнее, берем чурочек, давайте. Сейчас. Может, тебе есть что рассказать? Ну, конечно. Вот тебе одна история. Жил-был один голодающий маленький мальчик, который никогда не упускал возможность помочь односельчанам. Однажды он помог старику донести тяжелый сноп из пшеницы и получил благодарность... Краюху хлеба. Господи, краюху хлеба. «Поешь, мой мальчик, ты это заслужил!» – молвил старик. «Ну, если ты хочешь еще кому-то помочь, в лесу ты найдешь двух гномов, которые куда голоднее тебя!» Этот мальчик был очень чутким, он тут же принял решение. После недолгой пр прогул да, прогулки он нашел гномов и разделил между ними хлеб, не оставив себе ни крошки. «Спасибо тебе, добрый мальчик!» – просияли гномы. «Кажется, ты снялся с проклятия!» «И действительно!» Некий дух, желая э, покарать их за алчность, наложил на них весьма неприятные чары. Они были изгнаны в лес, а при них была волшебная мельничка, способная производить все, что пожелает ее владелец. Однако магия этой мельнички могла подействовать только после того, как гномов накормит незнакомец, следующий велению своего щедрого, бескорыстного сердца. Голодать, держа при себе реликвии, что сулит изобилие. Поистине жестокая судьба. Только представь себе удивление мальчика, когда ему подарили этот волшебный предмет. «Скажи, чего ты хочешь? Поверни рукоятку вправо, и мельничка произведет это в огромных количествах!» Пояснили гномы. «Поверни рукоятку влево, и она остановится!» На Намалов для двух гномов целую гору еды, мальчик вернулся в деревню, чтобы благодаря своей новообретенной силе помочь ее жителям. Слава его росла, но росла из-зайсти его старшей сестры. Однажды ной, ночью она поняла, что больше не может этого выносить и украла с ночного столько брата и мельничку и два пирога, оставшиеся после прошедшего накануне пира. Более того, она взяла рыболовную лодку своей семьи в надежде добраться до новых земель и там уже у само, самой стать востребованной поставщицей продуктов. Выйдя в открытое море, она решила попробовать один из пирогов, но в нем... На ее вкус чего-то не хватало. Тогда она подумала, что настало пора испытать мельничку в действии. Дай мне соли, сказала она, повернув рукоять вправо. И она получила соль, целые горы соли. Однако старшая сестра так и ни разу и не поинтересовалась тем, как остановить мельничку. Хватит, мельничка, хватит! Сначала раздраженно, потом взволнован а потом и вообще придя в панику, закричала она. Вскоре соль наполнила лодку, и лодка под ее весом попросту утонула. Говорят, утонувшая мельничка работает и по сей день, и именно поэтому морская вода такая соленая. Конец. Интересно, но мне казалось, что это скорее история для детей, объясняющая, почему окружающий нас мир такой, такой он есть. А Тебя трудно удивить, а? Так, может, расскажешь историю мне, а я ее оценю? Так, значит, ты хочешь найти мне больше пищи для размышлений? Ну так вот тебе в память о том, как злоба старшей сестры привела ее к гибели, злых и раздражительных людей с тех пор называют солеными. Ой, и еще, в памяти о том, как неудача старшей сестры в управлении маленькой мельничкой привел... Мельничка привела ее её... к ги... привела к, к ее гибели, про пролей... людей обнану... обна. Раз, а, в память о том, как неудача старшей сестры в управлении Мельничка привела к ее гибели про людей, обманувшихся в своих ожиданиях и не получивших желаемых, с тех пор говорят, ушел в не, сол... не солоных хлебавший. Эй, а это интересно. Ты иди, а я тут подумаю о том, какую еще мораль, связанную с солью можно всего этого извлечь. Короче, он унизил. Так, можно? Нет, конечно нет Пока мы ничего не можем улучшить А сколько у нас? Да, раз... осталось 38 в чате. А шкаф? Все то же самое? Да Все, шкаф, со шкафом все то же самое А, о, господи я забываю об, об этих вот всяких штуках. Ну-ка, а тут мы можем добраться? Да. И можем пройти дальше тут. Опачки, тут что-то интересненькое. Но я помню на... Пер... Там Коли появились? Так, тихо. Я помню на первом уровне у нас... Кто? Она пришла бить меня? Подожди-ка, ну-ка еще-ка еще, еще раз и иди ко мне. Есть идея. Не получилось. Я думала от нее оттолкнуться. Давай еще. Блин. Да что ж такое? Я думала от нее оттолкнуться и попробую запрыгнуть туда наверх. Я думаю, это нереально. Нет. Ладно, ладно. Я думаю, нас туда приведет судьба. Игра, судьба, все нас туда приведет. Так, ух ты, ё-моё Вот эти вот круги мерзкие, отвратительные Они меня так раздражают, мне не нравится Я не... О, тут много всего интересного То есть мы сейчас В будущем, получается В его будущем Ну, стоит порадоваться тому, что он жив Он живой, мать Так, тихо, тихо Мать. И коль его, кстати, не, не так особо, чтобы вот прям сильно ранили. Сейчас мы попробуем туда наверх забраться. Сейчас. Вот, вот, вот. А, это все? Ну, спасибо. Ладно, хотя бы жизнь. Хотя бы жизнь. Это уже хоть что-то. Так, никаких секретов я там вроде бы не обнаружила. Ну так, бегом взглядом. Вроде ничего такого нету. Так, давайте аккуратненько будем спускаться. Главное правило. Какое? Не торопиться. Самое главное правило. Не торопиться. Так. Так, все, сохраняшечка прошла. Мне очень хочется, да, найти все вот эти вот руны силы. Так, тут лететь надо. И посмотреть, что в этом сундуке. Я, кстати, его ни разу не скрывала. Ля -ля -ля. А! Ну давай. Вы слышите, с каким звуком они это. А? Да, новая музыка, новые звуки. Ладно. Ладно. Тогда аккуратненько сейчас. Вот, вот. Так, кварбл. Иди отсюда. Уходи Уходи Там, смотрите, на заднем плане какая картинка Прикольно Там где бюсты Во, все, уходит Отлично, отлично Заодно картинки рассмотрели Ну, не прекрасно же Так, тут колья Окей а? Ладно Так, поползли Тихо, убрались Убрались Убрали! Убрали! Кто? боже мой! Это вот сейчас было просто вот... На грани! Прям очень, очень, очень напряжённо как-то. Так, идем. А как то много... А там что-то есть? Есть. Так, так. Так, тихо, тихо, тихо, тихо Тихо, тихо Сейчас Ща, мы заберемся туда Сейчас, тихо, тихо Вот так, так, так Оп А толку ноль Ладно Летим аккуратненько вниз Я сказал аккуратненько Так, тут что-то есть Сейчас, давайте зайдем сначала сюда Посмотрим, что нам дают тут. Ага, тут просто вот-вот-вот-вот-вот вот вот вот вот отходки времени, или как они называют. Ладно. Так, значит, забираемся наверх. Да, -мо! Так, и давай, давай, давай. А ты мой хороший перелетел. Так, сохраняшечка, заходим. А, э, посмотрите на него. Эээ, шапка у тебя что надо? Что, нравится? Так вот почему у тебя на голове такая же. Что? Ну, у тебя такая же шапка! Да нет, моя у меня появилась раньше твоей. А, так вот в чем ты себя убеждаешь. Ладно. Сначала шапка появилась у меня, и ты пришел от нее в восторг. Ага, точно, все так и было, конечно. Но это правда! Ты можешь сколько угодно отказываться, признавать очевидное, чтобы сохранить лицо. Но это точно не работает в отношении того, кто был с тобой рядом, когда все это случилось. Тебе что-нибудь нужно? Снова унизил. Пошли отсюда. Нам тут не рады. Угодим. Уеб твой мать. Господи. Опа, приветики! Так, я так понимаю, тут надо бежать, да? Окей, бежим. Отстоит меня! отстоит мне морда! Морда! Морда! Морда не надо! Не надо! Не испытывай судьбу! Тихо! А -а -а! Сука! Черт! Я начинаю подозревать, что ты дожидаешься момента, когда мои реплики о смерти пойдут по второму кругу. Так, отстань! Отстань! Отстань, не надо! Сявше будет! Подожди! обожди легко. вот да, вали, вали <с> это его морда, конечно Ничего, все нормально, все в порядке бежим, это не сложно это выполнимо, вполне себе так, бежим, бежим так а? ну ладно, ну ладно так, все все, пошел вон уходи, так, кыш. Да ну, что ты комары, блин, мутанты какие-то пошли. Никуда от них не денешься. Тебе что, а. А что ты больше мне ничего не скажешь о том, что. А, где твоя шапка? Алло. Не трогай эту шкафу. Где твоя шапка? Что происходит? Ай-яй-яй. Так, мадам, мадам, мадам, держитесь от меня на расстоянии, пожалуйста. Ладно. Тихо, уйди. Не мешай, не отвлекайте меня, пожалуйста, нас от рабочего процесса. Ну, то стоит выйти, тут же девки набегают. Что происходит? Куда от них деваться? А? а как? Подожди, подожди. Да. И оп. Оп. Оп. ЖЕНЩИНА! Хватит ТУТ ВСЯКИЕ! ой, духой, ХОДИТ! к твоей твою мать! А? Сука! Вон оно чё! А ты что? На тебя что-то давит? На тебя что-то давит? Ай, блин, ты же... Это я тебе не дам. ты ры ты ты ты ты ты Я не успела <свист> Нет, Не, не тут Запись, запись ты. О, Понька. Нет, уйди, уйди, пошла вон У нас э, миссия, ты нас отвлекаешь Уйди, женщина Вы какая-то бледная и прозрачная Нас таки не интересует. Так, квар был, квир был, Пойди. Так, там значит вот эта вот херня пол движется наверх. А? Уходи. А, тихо, тихо, тихо. Да? Да что ж прыть? Блять, Мне надо собраться, подождите сейчас. На какую там? Да все, все, Я вспомнил, я все вспомнил, Так, все собрались. Вы прикалываетесь, нет? Интересно, у нас получит просто быстро тупо пролететь. Ну-ка, Да! Кто тут профессионал? Кто тут профессионал? Кто молодец? Кто крутой тут? е а? Никогда бы не подумал, что призраки уми умирают с таким звуком. Сказали, что тут есть потайной ход. Мой брат тоже так делал. Да, да. А, нам вниз, точно, точно, точно. Так. Покойненько. Покойненько. Не не вовремя начинать что-то писать, что-то делать. Uh -oh. Спокойно, сейчас все будет... И... Так, все, собрались. Собрались, собрались, собрались, говорю. Что-то у меня с этой не получается. Она какая-то... Вот тут é... <main throat> <¿no> <coughs> Не зацепишь она какая-то прям недотрога? Что с делать? Не торопиться! Не торопиться, не торопиться, не торопись. Мы не торопимся. Оп, да, мы не торопимся. Все идем плавненько, четенько. Так, оп, все. Оп. Вот, вот. Га, Подождите, пожалуйста, женщина, уйдите. Ой, и мне надо подумать, как вот тут вот. Так вот, вот это вот. Изобразить. Да! Да, от... да тихо, тихо. Тихо. Подожди. Жадность меня сгубила. Жадность прайра. Блин, ну не. Ну нет! Ну нет! Ну пожалуйста не надо! Нет! Нет! Ладно. Сейчас тихо, спокойно. Сейчас мы пройдем это, этот момент. Так. Так. Да твою мать! Кто бы мог подумать, что ты свалишь туда вот так? Действительно, действительно. Так, спокойно, спокойно. Вот пришли. Мы молодцы. Оп, ла-ля-ля-ля-ля. -ла -ла -ла -ла. Не сжать, ничем. Не сжать, ничем, не жди, чем в шоу. Нет, я туда не пойду, нет, нет, нет, мне уже хватило Я хочу до сейва дойти Хочу сейф! Хочу сейв... бля, да, что же происходит со всех сторон-то? А? Все, все в порядке, все, все, все, все под командой, все в порядке Так, ну давайте, давай Закидайте меня этими осколками, давайте, да Хочу, хочу, хочу в них плавать, хочу в них купаться Так, давай Оп. отлично так, уйди, пошла вон. Да прекратите вы, что вас так много-то везде тут. Так, нам надо наверх. Раз, два. Оп. А! Тихо, Тихо, тихо, тихо, тихо. Оп. Стараемся быть аккуратными. Вот. Ух. Я уже даже вот в какие-то моменты, я, по-моему, мне кажется, я забываю, как дышать. Да. Ну, такая напряжонечка, у меня руки потеют, прям я не могу. Так. Так. А, все. Все, все в порядке. Я уже спуталась, типа, как обратно? Сейчас же будет, сейчас же будет. Ну, давай, давай, сучка, иди сюда. Сейчас мы все... И она полетела, да? У нее просто я вижу цель, не вижу преград. Окей. Да, сохранение. Господи, это, это, это вот сложное место мы прошли. Да, так чата все еще нет. Улучшить мы до сих пор ничего не можем. Нам нужно тысячу собрать. опачки здрасте. все нормально тихо спокойно спокойно мы сейчас, сейчас спокойненько добежим до куда надо мы уже это умеем тихо тихо тихо все нормально все под контролем а? Нет, ничего не под контролем Ладно. Ну давай! Давай, падла! Давай! Что? Бросил меня? Бросил, да? Сука! Кварбл, квирбл! Кварбл или что это? Как его там? Увидел босса, сразу свалил. Двуличная сучка. Так, тихо. Типа не цепляйся ни за что не надо. Просто беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги! Не забывай дышать, не забывай дышать, не забывай дышать и бежать, дышать, бежать, бежать, дышать. Не? Уходи. НЕТ! Блять, надо маршрут как-то выбирать более такой вот, ну нормальный, спокойный. Так тихо, все, спокойно, бежим, бежим, бежим, тихо. Так, сейчас все будет. Сейчас все будет. Сейчас мы все сделаем. Тихо. это Блин. Я так хотел в него поиграть. Я прям так ждала. Вот, вот прям вот ждала. Вот очень ждала. Так, внизу пробегаем. Вот, вот, вот, вот. Нужно вот тут вот сейчас вот попроще маршруту вот эти вот всякие выбирать. Бою, вы зацепила за стенку. Ладно, ничего страшного. Так, бежим дальше. Так, стараемся не запрыгивать ни на какие стены Никуда не запрыгивать особо сильно Пошел вон, пошел вон Ой. как там? Нормально, нормально Слушай, меня тут дракон преследует Ну-ка, расскажи мне кто нибудь Даню Он ничего не хочет Смотри У нас это что? Тропостойкости, усиление защиты Тысяча нам нужна да, мне нужна тысяча. Мне нужна тысяча. Тебе что-нибудь нужно? Да, мне нужна тысяча. Тысяча. А-а-а. Не-не-не. Ши-ши-ши-ши-ши. Такое да. А! Ты вот так аккуратно проходила. Ну-ка. Так. так. Так. Так. Нормально? Проходим дальше. Там что-нибудь есть? Вроде пока нет. Тихо, тихо. Так, давайте сделаем вот так вот. Не будем особо сильно выпендривать. так, так, так, так. Та, та. Так, подождите. Так, так, так. Вот. Там что-то, смотрите, внизу прям что-то. Игу! Тихо, Ах ты что, Нормально. Ну, почти нормально, ладно. Ладно, это почти нормально. Спокойненько, аккуратненько. Ой, сохраняшечка, это хорошо. Так, два пути у нас. Сохраняшечка нам накидывает. Так, ладно. Сейчас будем по ходу дела разбираться, как это лучше сделать. По ходу, если... вот так вот. Тихо. Так, внимательно следите за моими действиями, это сейчас будет нечто шикарное. за Задействуй меня, сказала, а не за криками. Все в порядке. И, а, а, а. хорош. Хорош, может, правильно, смотрите. ну как-как, ну, вот, вообще, дверка нам открылась, а мы теперь спокойно выйдем оттуда. Прекрасно. Так, у нас, получается, 37 осталось, да, этих э, силы. вот, всякой херни. Так, открепись, пожалуйста. Так, мне кажется, сейчас должна быть уже скоро битва с боссом. Да. Ты мне ничего, ничего не скажешь. Ну и ладно. Он сами разговаривает. Теперь после всего этого. Да, ⁇ -мо ⁇ Бит ты, я тебя когда буду гадать? Ой, там кто-то еще... А? Нормально. Бежим. А, опять жадность, я увидела фонарь такая О, фонарь, фонарь, фонарь, фонарь И все И все И как бы на этом, да Все закончилось, все кончилось на фонаре Так Так, фонарь, я помню там фонарь Фонарь <с?> Подождите <с?> Это сейчас это сложно Спокойно прилетаем Как я прям, я не знаю Мне кажется, я бью по всем кнопкам просто а? Спокойно Спокойно Сука, улетай О, Вот это уже похоже Да, вот, вот, вот Вот вот, вот эти вот два фонаря С разных сторон Да, чат, вот, босс этого уровня Эй, я не знаю, что будет дальше, но пророк просил меня на данном этапе твоего путешествия повторить тебе, для тебя одну фразу. Ладно, послушаем. Что ж я всегда хотел попробовать говорить таким голосом? Послушай. <каклев> <каклев> И в этот день, конец, невольно заставить своего спасителя почувствовать себя в долгу перед ним. И что это значит? Я точно не знаю, но если ничто другое не сработает, а такой ог... огненные шары. Спасибо. Спасибо. Улучшать мы до сих пор пока ничего не можем. Атаковать подлинные шары. Окей. У нас босс. Так, как с тобой драться? Опачки. Опачки. А -а -а. Так, ну надо бить по морде. Вот, попадаем. Опа. Опачки. Все, мы разобрались, в принципе, как его бить. Давай атакуй. Атакуй гад. Подожди. Ну, спустись ко мне, но... Ну. Во, во, во, во, во, во, во, пошел процесс. Давай, лети ко мне. Ой, ничего себе. Вот этого я сейчас не ожидала. Так, оп, оп, оп. Куда полетел? Так, его так можно хорошо гонять между прочим. совсем грустненько становится. Блин. Прям вплотную уткнулся. Прям в нос его чмокнуть. Смертей 69. Неплохо. Неплохо. Хорошие цифра мне нравится, да. 69 смертей. Хе сейчас. Значит, сейчас мы его нагнем. Ну давай, братин. Братюш. Давай, братюля. Сейчас, тихо! Бэ, да что ж такое-то что ж ты будешь делать? Ну давай, лети сюда. Лети сюда, да. Так. Нормально. Так, сейчас куда-нибудь сюда надо его. О, он прям падает. Так, поднялся, посмотрел презрительно и полетел. Так. А чё это ты? А чё это он? Я не поняла. Тихо. Ну давай, давай сюда. Куда-нибудь. Охренеть, сколько он снял! Снял, говнюк. Я тебе сейчас устрою, Гар. я тебе сейчас устрою. Ты у меня сейчас получишь. Так, значит нужно прямо вот стоять под ним, да? Где-то там. Вот, чтобы, чтобы он много не, не снесли Говна кусок. Давай, оп, оп. оп. Не уйдешь, не уйдешь, не уйдешь, сука. Где он? Так, так, так. А -а -а. Так, оп, оп. Тихо. Лишний прыжок был. Тихо, тихо. Вот это вот сейчас. Шеф... Оп! Оп. Эть. Опять лишний прыжок. Ты че, алло? Возьми себя в это. А -а -а -а. Что вытворяешь-то? Почему ты не прыгнул, гад? Отстань! Ногами играю. Нет, руками! Потевшими! От такого напряжения! Будет что Давай, козлина! Но! Вперед! Так. Оп! Оп! Оп! Тянулась! Оп, оп, оп. Да -мо, не дотягиваюсь. Так, где он нас остановится? Сука. Так. Блин, не дотягиваюсь. Он как раз под углом это вот прям отвратительно. Так, ну, пока держимся Так, оп Не будем жадничать сильно С ударами, оп, оп Надо внимательно следить за ним Давайте куда-нибудь сюда его выведем Вот так, вот Все нормально Так Вот-вот-вот-вот-вот, хорошо, идем, идем, пока. Вот, замигал. Так, он даже начал вы, выше отпрыгивать от моих ударов. Так, паскуда, паскуда, давай куда-нибудь сюда. Вот сюда вот. ё -ма это под, под, под наклоном, это же пипец прям. Да-да-да! Ты что? Вот так думал меня вот так вот сейчас вот я тебе сейчас вот да вот так вот вот сейчас вот да вот так вот да. Получи получен достижение. Это был дракон? Это был дракон? О oh, божечки, кошечки Я уже давно наблюдаю за тобой, гонец. Но кто ты? Ха, значит, моя маскировка действительно вела тебя в заблуждение. Жаль, что ты освободил моего питомца, но это уже не так важно. Теперь я уверен, что смогу одолеть тебя. Ты! -хо -хо -хо! Удивлен! Тебе пора заплатить за то, что ты сделал с моим народом! Какие дерзкие слова, Иисус, такого не неподготовленного искателя приключений! Преисподний ждет тебя, гонец, но конец, что свиток будет нашим! Теперь будь осмотрителем. <свист> вот все! ПРЕИСПОДНИЯ! <свист> хо воу воу -во -во -во -во -во. Я думаю, на этом можно за закончить и пройти преисподнюю уже вот в следующей серии. Нас уже ожидает там босс ну, мы молодцы, мы это самое, мы победили дракон, дракон теперь нас любит, дракон уже теперь стал хорошим, мы его вот прям вот сняли с него, заклятие, проклятие, не знаю, что это было. Вот, все большое спасибо всем, кто был со мной, кто смотрел меня, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, и всем до встречи в следующих сериях, в следующих игрушечках всем спасибо, всем пока-пока!